Уважаемые дорогие коллеги, партнеры, друзья, от души поздравляю вас с новым 2020 годом! Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы в коллективе, семейного счастья и верного благополучия, весомого достатка и неизменной удачи. Пусть эта новогодняя ночь! Исполнит желание каждого из вас и подарит всем лучшее настроение. С Новым годом, друзья!